Всем привет! С вами Антон Артмид. Это видео о матрицах Горяева. А, значит, мне пишут иногда комментарии изредка, да, то есть как бы, а о чем я могу сказать, про матрицы Горяева, а пользовался ли я им сам, а работают ли матрицы и так далее, и так далее. А, скажу, скажу. Потому что пользовался, проверял, тестировал, дополнял. То есть смотрел, как работают матрицы, смотрел, что можно своего дополнить, чтобы был лучший эффект и так далее, и так далее. Матрицы Горяева работают. Причем, что мне вот больше всего нравится, да, даже не в матрицах, а в самом Горяеве, это то, что человек с гибким, достаточно умом попался. Это, это очень большая редкость, на самом деле, для, э, как это назвать, для ортодоксальной науки, да, это очень большая редкость, потому что он генетик, э, как бы, и он отступил от норм. Естественно, его там э, свои, свои же не признают, да, но это прикольно, то есть, потому что он эзотерически подал тематику то есть что он сделал да он вообще как вообще вот это работает на мой взгляд да то что он специальным лазером считывает например какую-нибудь я не знаю там ну поврежденную днк вируса какого-нибудь да вот он ее считывает значит дальше это все переводится в звук Получается звуковая дорожка, которую э, можно слушать. Человек, пораженный вот таким-то вирусом, например, слушает звуковую дорожку, э, в которой содержится информация о мертвом этом вирусе. Да? И получается воздействие энергетически происходит таким образом, что в человеке, создаются микропорчи на вот эти вирусы. То есть вирусы умирают внутри живого организма. То есть условия создаются. Это вообще, ну, получается магия. То есть магия, которая действительно применяется ну, в прикольном э, таком ключе. Э, По-моему, если мне память не изменяет, сам Горяев называл это квантовая вакцина. Ну, звучит так очень так пафосно. Но на самом деле это так и есть. Э, потому что когда я, например, ну там заболеваю или еще что-то, да, я уже не, не гоняю потоки и так далее, и так далее, то есть это уже как-то, ну, такой прошлый век для меня, вот, я смотрю, сканирую, нахожу какие-нибудь вирусы, если есть бактерии и так далее, а, как бы сперва убиваю их, а потом уже начинаю гонять потоки, выводить шлаки, которые, потому что ты-то болеешь не из-за вируса, а из-за шлаков, которые образовались, вот, но пока э, вирус в тебе или бактерии, да, как бы, ну, смысл выводить вот эти вот останки, да, там, вот эти вот вирусов. Вот, поэтому, как бы, я сейчас делаю так. А это, получается, то же самое. То есть, можно сказать, э, механизированная, ну, или как не механизированная, ну, да, э, механизированная магия, получается. То есть, э, воздействие. Считанный фантом получается, переведенный а, с помощью лазера в звук. Затем звуком а, мы подаем это человеку в уши. А, он слушает шум определенный, там такие шумы иногда не очень такие приятные, но тем не менее, когда вот они так теребят тебе там, да, там, ушную раковину. Ты прям чувствуешь, как тебя вот так чуть-чуть продергивает. А если экстрасенсорно посмотреть, то у тебя меняются потоки. То есть ты прослушивая вот это все, да, ты, получается, модулируешь потоки, сво... твоя сущность модулирует потоки, и действительно можно реально очень многого добиться. Слушал я, значит, универсальные матрицы, они мне достались, значит от товарища вот универсальные матрицы они э, универсальные надо понимать да потому что есть индивидуальная матрица они ну естественно платные но это и эффект самый лучший да получается но универсальные они сделаны насколько я понял не с фантомов человеческих а именно с фантомов э, веществ различных полезных там э, что там там есть -то у них элеутерокок, по-моему, там имбирь, там, ну, короче, то есть с растений это все собрано, и когда ты это слушаешь, то есть там промодулированы специальные такие дорожки, то есть ты слушаешь, на тебя оказывается воздействие, и оно действительно тоже круто работает. Единственное, да, надо понимать, что это все-таки универсальная матрица, она, ну, кому-то больше, кому-то меньше подходит, но то же самое было и у Николая Левашова, он тоже, когда проводил Общий, например, сеанс воздействия на там, целую аудиторию. Он также говорил, подобрано в среднем, кому-то будет много, кому-то мало, просто надо кому-то больше смотреть, кому-то меньше, тем не менее. То есть вот тут то же самое, только это воздействие звуковое. вот. И как бы вот такая вот штучка, мой отзыв на э, Горяева – Хороший, положительный, и даже не столько, что технологии работают, хотя это как бы и так уже проверено много раз, технологии реально работают. А мне нравится в то, еще что, сколько лет ты ему. Посмотрите, Петр Петрович Горяеву ему уже там за 70, по-моему. Вот. А он еще молодцом, он еще какие-то делает эксперименты, ставит новые программы. там Сейчас некоторые универсальные программы у него, которые те тестируются сейчас, они очень даже прикольные. Если они будут оттестированы и пройдут испытания... Это будет реально классно. То есть там коррекция, ну, коррекция метаболизма, это у него уже была программа. Короче, это типа про похудение. Вот представьте себе, если эта штучка прорыв даст. Но женщины даже не веря побегут, потому что сейчас столько всего существует. Да? как бы Пища у нас не совсем здоровая организм засоряется и так далее и естественным путем многие ну и образ жизни тоже такой как бы набирают вес а тут бац, и если это все выстрелит, это вообще будет очень здорово. Причем это экспериментируется вот прямо сейчас, потому что я не столь давно писал на сайт а, значит, Горяеву, я тоже хотел там, провести какие, -то, какие эксперименты, ну за свой счет, то есть как, тоже как, как, как покупаешь личную матрицу, но я хотел а, немножко по-другому сделать а, и как бы брал ответственность на, на себя. Вот, и увидел, что у него там есть некоторые новые программки, которые экспериментируются сейчас. А это реально здорово для его возраста, еще и эксперименты ставить, еще там что-то делать в полном расцвете сил и так далее. Это реально круто. Так что, уважение, мое уважение этому человеку. Если это видео было полезно, а кто-то реально сомневался и так далее, я, конечно, ссылочку не дам на... Сайт, да, но если мне память не изменяет wave wave genetics.org, по-моему, или точка ну в общем-то, имейте в виду, то есть Петр Петрович Горяев у него сайт один канал один. То есть в любом случае, если вы что-то смотрите, то только с его канала, только с его сайта, потому что на его тематику тоже сейчас саботируется много чего и так далее. Сейчас давайте я наберу, чтобы не попутать. Сейчас посмотрим. В самый то момент, интересно, wavegenetic.ru, вот одна есть. А есть wavegenetics.org. Смотрим. Это два разных сайта. По крайней мере, я обращался на wavegenetics.org. Так что имейте в виду. Я не знаю, натуральный ли сайт wavegenetics.ru или нет. Но вот wavegenetics.org вот там мне отвечали натуральные люди. Тут у них есть патенты, все выложено и так далее. Так что смотрите. Сам даже Петр Горяев он предупреждал, что э, есть э, тоже там некто кто создает какие-то там липовые, короче, штучки, ну то есть пытается дискредитировать, сделать какие-то а, программы и так далее. Но вот я чего смотрю? Я смотрю на вот этом втором сайте, здесь программы, значит, коррекции иммунной системы, метаболизм, онкология, а, значит, торможение старения что-то там еще есть. Короче, это все программы э, универсальные. То есть я не исключаю такого момента. Я, конечно, точно сейчас не говорю, что вот это wavegenetics.ru липовый сайт, но тут указано, э, в общем-то универсальные программы, которые и так есть. Так что не исключаю такого момента, что кто-то берет и перепродает эти программы. Так что имейте в виду wavegenetics.org вот с этого сайта действительно вот э, натуральная идет. То, что я переписывался с настоящими людьми, с на нормальную, натуральную анкету заполнял и так далее, и так далее. То есть как бы тут могу сказать, что да, действительно это те люди. А вот на втором сайте даже не знаю, вот сейчас только, сейчас только узнал, что есть еще один сайт. Вот. Так что будьте бдительны.